моего канала и подписчики. Меня зовут Борислав Максим, я профессионально занимаюсь отделкой квартиры домов под ключ. Работаю в этой сфере более 12 лет и прошел от подсобника до мастера универсала и правы по всем видам отделочных работ. Канал создан для обмена опытом, навыками и интересными идеями в данной области. Если же вы заказчик и хотите сделать качественный ремонт за разумные средства, то вы попали по адресу. Обращаясь к нам, вы получаете правильную разработку проекта и мастеров для его реализации. Что обеспечит итог в виде благоустроенного жилья, ремонт, в котором будет радовать своих хозяев долгие годы. О том, как правильно подобрать исполнителя уровень отделки, сколько будет стоить данный ремонт, смотрите у меня на сайте. Ссылка под видео в описании. Всем строителям хочу пожелать щедрых заказчиков и роста профессионализма, а заказчикам опытных и ответственных строителей. Подписывайтесь на мой канал. Грамотные комментарии приветствуются. Будут! Следующие, следующие интересные видео. Всем всего хорошего. До свидания, друзья.